Здравствуйте! Часто клиенты спрашивают нас, списываются ли долги за ЖКХ при процедуре банкротства физического лица. Рассказываем. Большинство людей, не разобравшись до конца в процедуре банкротства, думают, что после того, как их признали банкротами, все долги спишутся просто автоматически. На практике все работает немного иначе. Если вы не уведомите управляющую компании о том, что в отношении вас начата процедура банкротства, то долг продолжит расти, а вместе с ним пени и штрафы. Чтобы списали долги по ЖКХ при банкротстве физического лица, нужно первое, После получения уведомления о начале процедуры присвоения вам статуса финансовой несостоятельности, вы составляете на имя директора управляющей компании заявление в заявлении нужно написать о присвоении вам нового статуса и просьбу списать долги, а также приостановить начисление штрафных санкций. Второе. Отправляйтесь на прием к директору управляющей компании. С собой возьмите заявление, копию решения суда и другие документы, подтверждающие наличие долга. Третье. В ходе встречи объясните, что вы теперь не в состоянии выплатить долги за коммуналку. Если управляющая компания хочет получить какую-либо компенсацию, то пускай обращается с ходатайством в арбитражный суд о включении их в реестр кредиторов. Четвертое. Согласно нормам законодательства, на основании решения суда директор управляющей компании обязан принять заявление и составить приказ о приостановлении взыскания долговых обязательств за прошлые периоды. Пятое. Копию приказа отнесите в расчетно-кассовый центр, чтобы они внесли необходимые данные в базу и при составлении новых квитанций не считали пеню. Шестое. После завершения процедуры банкротства и списания долгов по ЖКХ своевременно оплачивайте текущие квитанции. Сохраняйте все чеки. И седьмое. После получения на руки определения арбитражного суда о завершении процедуры банкротства и освобождении от дальнейшего исполнения обязательств, нужно снова уведомить расчетно-кассовый центр. Для этого отнесите им копии чеков за текущий период и определение суда. На основании этих документов все долги по ЖКХ за прошлые периоды будут списаны. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и в комментариях к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов.